А мне бы хоть глоток свежего воздуха Я так устал от суеты и прочего зима Хочется от души всю жизнь на кураже Остались что-то для себя в своем багаже Недовольные лица, кругом и повсюду Все плачется в подушку и молча верят в чудо Чудес не бывает в нормальном понимании Чтобы сделать чудо, нужно шопу оторвать ивана. Привет, Мариванна. хорошо делан вот так и живем от рассвета до динанна. Наливай стакан, я до краю нормально Пока в моей жизни это еще актуально Крыша есть над головой и не пухнем с голода Отдыхаем всегда с поводом или без повода Всем моим пацанам респект родные от души Я с вами до конца всю жизнь на кураже Респект всем моим пацанам Пусть солнце ярко светит нам столько лет пути родные от души все вместе Всю жизнь на кураже Респект всем моим пацанам Пусть солнце Ярко светит нам столько лет. Пути, родные от души. Все вместе, всю жизнь на кураже. Мы не боимся никого, всегда плечом к плечу. Шином как травится, по-другому не хотим. У нас своя движуха, неповторимый стиль. Кто против нас отправляется сразу в утиль. Мы стираем грани в головах у правильных. Если ты в теме становись рядом с нами, нашел утро, как камень, за гранью реальности, у нас своя движуха. Свой стиль Столько лет прошло, столько дорог пройдено Мы остаемся собой всегда заодно Нас не удивит ничем, мы сами себе родина Только свой мир, только свое кино Каждый год мы становимся еще сильней Каждый день покорение новых вершин Никому не сломать наше поколение Я с вами до конца, родные от души Респект всем моим пацанам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 Респект всем моим пацанам! Респект всем моим пацанам!